Ломать. Почему? Вы ну, простой автомобиль, попали. А, да. Я выиграл 10 тысяч рублей. Если бы. Но у вас есть уникальная возможность. Заплатить. Да. 5 тысяч рублей. Да. Итак, меня зовут ага. Владимир. вас. Александр, Александр, все просто. У нас коротенькая поездка, мы едем с пункта в пункт. Во время поиски отвечаете на вопросы, и если к концу поиски ответить на все вопросы правильно, то поездка будет для вас бесплатно. Так как у нас поездка короткая, я выберу самый длинный маршрут, чтобы ехать. А мне это как вот на горбольнице надо будет такая.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 И, конечно же, помощь спонсора, помощь той компании, которая в случае вашей победы оплатит мне вашу поездку. Все да, понятно? Да. Вы да. читаете вслух вопрос, читаете четыре варианта ответа и, и... вы Это вот это вопрос? Да. Это слово обозначает обновление программного обеспечения или оборудования. О, это очень сложное. У вас точно было что Не, ну да, мне там надо какой-то адрес другой. Ну, вам можно, у нас конечная горбольница. Да. Все понял, хорошо. Да, да, да. Надо. Но я затрудняюсь вот ответить. Давайте варианты перечислим. Это а. слово обозначает обновление программного обеспечения или оборудование. Antidiot, апгрейд, ага. антграунд и грейпфрук. Может это вот? Ну давайте Грей... попробуем, это правильный ответ. Да? Я знаю. А -а -а. Вот видите, вы боялись. Следующий вопрос. Так, кто на съемках кинофильма вместо актера прыгает из окна третьего этажа? Каскадер. дарить. Ну каскадер, наверное, кто? Я так думаю. Наверное. Я более чем уверен, что вы правы. А -а -а. Следующий вопрос. Как еще называется Люд? фужер? Не спешите, прочитайте. Давай. Идем дальше. Так, как называется система сбора средств в интернете и на какой-либо инновационный проект? Шифтинг, брендинг, краудфандинг, у нас подсказки есть, помните, да? Подсказка это у кого? Убрать два неправильных ответа. Это Раз... да? Ну давайте уберем, если вы хотите воспользоваться именно этой подсказкой. Наверное, А. Ну, смотрите, это ваш выбор, ваша игра. а, -а, -а все это было, это было право на ошибку, ничего страшного. А -а -а -а. С вами продолжаем. Вы воспользуетесь уже двумя подсказками. А -а -а. Убрали два неправильных и право на ошибку. Идем дальше все. Самое главное не спешите Четыре, все, все варианты читайте Вы можете вот ага. продумать, что это правильный ответ А он будет последним. Тут же все продумано Следующий вопрос Как порой Характеризуется кипяток Так, никчемный Ну, наверное, крутой ну, Наверное Да Так Как передвигаются по улицам города конные милиционеры? По улицам города конными верхом. Верхом. Правильно. Естественно, правильно. Так, дальше. Как назвать одним словом? Популярное течение или то? Что делает большинство? Хайп. А, поспешили? Поспешили. А да, я же вас предупреждал. Да, предупреждал. Да. Ну, ничего страшного. Вы попробовали, да, интересно. И, и у вас получилось. А мы с вами почти доехали. Да. А что-то реально деньги можно выиграть или нет? Ну конечно, если бы вы играли дома, да? а не со мной. Со мной вы можете выиграть только Бесплатная. со мной. Да, из таксопарка «Фортуна» вы можете выиграть. А что там написано 30 тысяч рублей в конце? Ну, это же игра специальная, программная. Вот. А, -а, -а, -а, а Чтобы вам было удобно и комфортно. Угу. Приехали. Ага. А вот где-нибудь вот здесь вот мне остановить. Хорошо.